Добрый день, меня зовут Сергей, я приехал из Казахстана, город Уральск. Приехал на обучение к заточному делу, заточку ножниц маникюрной, ну, всего Как маникюрного инструмента. Как бы обучался, обучаюсь здесь в Самаре, на станках Адамс. Обучался на этих станках как бы, и планирую уже, в принципе, закупил эти станки, точно такие же станкам как бы претензии никаких все соответствует качеству как бы заточка всего инструмента получается практически на ура так что рекомендую ну в дальнейшем как бы планирую все это забрать уехать к себе на родину открыть мастерскую и как бы планирую заняться этим делом плотно